Всем привет, с вами Владимир Сидоренков. Сегодня у нас подходит 10-дневный курс обучения к концу, и у меня сегодня ученик, зовут его Александр, он из Республики Карелия. Я сейчас ему задам теоретические вопросы, ну погоняю по теории, и также он сделает практическое задание. Меня зовут Александр, я из города Костомокша, Республика Карелия. Я приехал на обучение на 10-дневный курс. За это время я научился затачивать бытовой инструмент, маникюрный и парикмахерский заточкой я решил заняться потому что в нашем городе нет мастеров которые оказывают такие услуги а спрос очень большой мастеров маникюра парикмахерский и также бытового инструмента так как я вообще ничего не знал о заточке мне это очень легко отдалось сложностей никаких не было в обучении мастера который меня обучал Владимир Сидоренко, все грамотно и доходчиво доносил. Все понятно. Проверка реза. Отлично. То есть от начала и до самой вершины. Вершина режет идеально. Поздравляю. Молодец. Обучение наше подошло к концу. Сегодня вручаю сертификат. Экзамены сдал самом деле удачи вот, очень да было вы. приятно познакомиться взаимно